Это еще там есть что-то? Да не Так там есть что так ты его глубже проверь, там они должны быть. Вы можете... Он за тобой... Он что мяу вил? А он наверх хочет запрыгнуть. Он, короче, за тобой пошел. я на... А что с ним случилось? Выйди отсюда. Выйди отсюда, разбийник. Хочу <свист> <свист> гони свиней. Гонит. Дед, дикер. Дед, Ма, Хаус едет, Хаус приехал. <laughs> хаус приехал. <laughs> Они спустились <свят>